Всем привет дорогие друзья, продолжаю снимать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars. Задание выполняем каждый день, стараемся заработать как можно больше монет, которые мы сможем продать в июне, плюс еще после старта торгов откроется фарминг памп, что скорее всего придаст ценность этой монете. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Для мобильных устройств используйте QR-код, регистрация у вас займет одну минуту, дальше начинайте пользоваться биржей. Вот вывод криптовалюты, фиата и другие функции биржи вам открыты без подтверждения личности. Верифицировать здесь аккаунт не нужно. У каждого задания есть свое описание, достаточно нажать кнопку выполнить и прочитать инструкцию на второй странице. Коротко по телеграм боту Выполняется один раз. Точнее, ну, выполняется и оплачивается. Стартуем бота, выбираем язык, указываем адрес почты от этой биржи, то есть вашего аккаунта. Жмем кнопку «Получить монеты». Бот вам даст код, который нужно скопировать, ставить сюда в ответ и нажать «Проверить и получить». Зарегистрация просто. Выполнить, проверить и получить. По остальным заданиям во вчерашнем видео, да и вообще в предыдущих своих видео, я рассказал, что это за задание, QR-код. Клеить листовки, делать фотографии, загружать их на сайт, а ссылку отправлять в ответы. 5 листовок в день можете клеить и получать половиной тысячи монет ежедневно. Плюс еще, вам будут приходить рефералы. Рефералы. Там QR-код вашей реферальной ссылки вот, такого типа Будет Итак По депозиту трейдосу в 10 дайсов И как активировать фарминг Снял видео Ссылки в описании Депозит нужно делать только в криптовалюте Выбрал из-за меньших комиссий Tron, Litecoin и Ripple Снял два видео как сделать депозит с PR кошелька и бирже Bybit. Ссылки тоже в описании. У кого работает Twitter, Facebook, размещаем посты. Текст для поста у нас здесь в описании. И еще что-то добавляйте от себя. Чтоб посты не были одинаковыми и вас за спам не сблокировали аккаунт. 10 сообщений в чате, общаемся тут на тему криптовалюты. ВК не работает, YouTube, TikTok снимайте видео при желании и возможности и проверяйте других пользователей. Одно проверенное задание другого пользователя приносит вам 100 монет по 12 заданий в день. Ничего сложного нет, если привыкнуть разработать свою стратегию выполнения заданий, то примерно минут 10 будет уделяться в день. На этот дроп. Баланс аирдропа. Кнопка пока что не активна. Скорее всего ближе к старт торгов. Разблокирует кнопку и мы сможем перевести из баланса airdrop монеты на основной. Откуда сможем продать токены. Ссылка на регистрацию в описании под видео. Используйте QR-код для мобильных устройств. Легкая регистрация, без верификаций. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.